Всем привет дорогие друзья, в этом видео я вам расскажу про одну из моих самых любимых фигур для пробития уровня, это двойное дно. И также я покажу несколько моих неудачных сделок и то, как я справляюсь с этими неудачными сделками. Итак, давайте начнем, смотрим первую ситуацию, здесь я рисую уровень сопротивления и собираюсь заходить на пробитие вверх. И сейчас объясню почему. Смотрите, я перехожу на 30-минутный тайфрейм и видим здесь фигуру двойное дно. Заходить на этой фигуре либо на отскок от второго дна, так сказать, или же на пробитие того уровня, от которого цена отскочила вниз. А я его только что нарисовал. Как видим, здесь уже цена этот уровень пробила. Но я уверен в том, что будет идти тренд наверх. И значит в ближайшее время все локальные уровни будут пробиваться вверх. И как раз на таких ситуациях можно ловить хорошие пробития. Именно это я здесь и буду делать. Вот, началось движение вверх, цена стала выше максимума предыдущих свечей, и я зашел уже на пробитие. А я практически всегда одинаково захожу на пробитие, но иногда происходит отскок. И тогда сделка заходит в минус, как это у нас произойдет и вот здесь. Я уверен в том, что цена пойдет дальше вверх, и поэтому при любом намеке на пробитие я продолжаю ставить. А здесь у меня система Мартингейла, а с каждой убыточной сделкой я увеличиваю свою ставку, и поэтому для меня а, одна сделка в минус не критична. Но с фиксированной суммой, конечно, это уже будет другой разговор. Итак, остается 10 секунд, и сделка у нас заходит в минус. Я уже заранее поставил вторую ступень, 400 рублей. Вот, опять же, началось движение вверх, и я опять захожу на пробитие. Такое резкое прививное движение. И давайте подождем теперь результата этой сделки. Остается 10 секунд, опять начались нервы, опять у нас уровень не пробился. Пытался, но не смог. Смотрите, 3 секунды. И сделка у нас оканчивается возвратом. Здесь меня, э, не знаю даже, спасло или нет время экспирации Смотрите, опять же, сразу же поставил верх на пробитие Потому что я уверен в том, что цена сейчас будет пробивать этот уровень А, да, я говорил о времени экспирации Здесь оно, э, я бы сказал, меня спасло Обычно я сделку ставлю на пробитие минимум на 3 минуты И здесь, как видим, 3 минуты у нас бы, скорее всего, не зашло Итак, давайте подождем окончания теперь этой сделки И будем смотреть Остается 10 секунд. На последней минуте произошло мощное пробитие. И эта сделка у нас зашла в плюс. То есть, если я уверен в пробитии, я продолжаю ставить. Но в любом случае я соблюдаю свой риск менеджмент. Это 3 сделки в день. Итак, смотрим следующую ситуацию. Я рисую уровень сопротивления. Перехожу на больший тайфрейм. И опять же видим здесь фигуру двойное дно. Которая сейчас у нас будет пробиваться вверх. Выставляю время сделки 5 минут. Вот началось движение вверх. Цена стала выше максимума в предыдущих свечей, опять же, и я зашел уже на пробитие. То есть, если был тренд вниз, образовалась фигура двойное дно, я ставлю на пробитие в тот момент, когда цена подходит тому уровню, от которого она отскочила вниз. Но она может отскочить еще раз, и образуется тогда уже фигура тройное дно. И тройное дно намного более вероятнее всего пробьется вверх чем двойное. На том же самом месте, естественно. Если эта фигура возникнет на минутных таймфреймах, то здесь все просто. Здесь нужно просто поставить на пробитие вверх от а, уровня сопротивления. Если же у нас был сильный тренд вниз и двойное дно возникло на больших таймфреймах, то а, если, конечно, эта фигура уже пробилась, то мы знаем, что цена продолжит идти вверх. И локальные уровни начнут у нас пробиваться. И как раз можно ловить такие... Незначительные движения на мелких таймфреймах Итак, на этом данный видеоролик подходит у нас к концу Спасибо вам огромное за просмотр Видео по нонфарму с моей живой торговли я решил не выкладывать Потому что оно получилось бесполезным Сейчас моя методика по нонфарму скорее всего уже перестала работать Рынок у нас поменялся Год назад она работала просто шикарно А сейчас нон-фарм у нас очень странный Постоянно дергается туда-сюда, и невозможно определить вот этот вот откат. Раньше он двигался все время в одну сторону, но теперь все не так. Уже примерно 3 или 4 месяца подряд он фарм не работает так, как надо. Я сейчас очень активно обучаюсь трейдингу, ждите в скором времени видео про объемно-кластерный анализ и другие. Всем желаю профита, успешных сделок, верьте в себя и никогда не сдавайтесь. Всем пока.